На самом деле, когда мы говорим про инвестирование в ценные бумаги, то ценные бумаги хранятся на счете у депозитария или за рубежом, кастадиана кастодианы называются. Соответственно, сами ценные бумаги – это большая защита, чем просто деньги у вас на счету. Вот, собственно, по ситуации, как вот в банковской системе в Беларуси не самая спокойная, то я для себя это четко представляю, что заведя, например, на счет ДУ того же банка, и купив какие-нибудь условно гособлигации США, какой-нибудь ETF, я не говорю сейчас про доходность, да? но это будет, и что комиссии, там убытки, это будет надежнее, потому что эти активы отделены от э, активов банка, они не только хранятся за балансом, они будут еще у стороннего депозитария находиться. И если не станет банка, то будет просто ну какой-то внешний управляющий, который будет я знаю, разгребать вот это все, что вот эти вот там активы принадлежали, вот там будет реестр, потому что одно общее разрешение, как я говорил, да, то есть вот трастовый счет общий, где будут под счета, субсчета какие-то на каждого из отдельного инвестора. Но ну, то есть активы будут отделены. С деньгами всегда не так просто. Как я говорил, в Европе, например, законодательство 100 тысяч евро гарантирует на одного вкладчика, ну, на, один, на одно лицо в одном банке. В Америке такая гарантия 250 тысяч долларов. Это на кэш, не на ценные бумаги, да, я понимаете, да, потому что у вас же, может, на счет завели вы деньги, купили, не на все, у вас что-то в ценных бумагах, а что-то находится в кэше, например. А В Беларуси не про ДУ, а просто про счета в банках звучит гарантия 100% и в валюте вклада. Но беда в том, что чем эта гарантия вот подкреплена, большой вопрос, потому что если говорить про… Активы страны, золотовалютные резервы, которые тают очень сильно, да, и сопоставить их с пассивами, то есть теми с суммой вкладов, физлиц, юрлиц и тех э, задолженностей, которые, вот те заимствованные облигации, которые мы говорили на внешних рынках, в России, Еврозес, Международный валютный фонд и так далее, то... То там бы я не говорил о том, что это безопасно, хранить деньги в нашей банковской системе, хотя звучит законодательно в валюте вклада. И если в белках как я говорю, никаких проблем напечатают, просто будет обесценение, очередная девальвация, которая не раз была у нас, то вот доллары напечатать не можем. А соответственно нужно что-то продать да, за рубеж, чтобы была та самая валютная выручка.